Здравствуйте, уважаемые форумчанки самарских родителей. Я Дмитрий Городниченков, директор Самарского тренингового Центра. И я приглашаю вас завтра на День открытых дверей. Завтра, 17 июня, у нас стартует новая детская группа. Там будут дети от 6 до 14 лет. Поэтому, если вашему ребенку столько же лет, пожалуйста, приходите. Первое занятие для вас будет бесплатно. Что это означает? Завтра на занятии мы познакомимся, расскажем о своей программе и проведем с детьми предварительное тестирование. Вы сможете точно узнать, как быстро читает ваш ребенок и сколько он запоминает. Проблема в том, что многие родители считают, что либо ребенок с памятью у него все хорошо, но считает он медленновато. Либо наоборот, что читает достаточно быстро, но запоминает плохо. Очень часто родители в этом ошибаются. Для того, чтобы точно понимать, на каком уровне находится ваш ребенок, пожалуйста, приходите завтра к нам в наш центр. Мы находимся в офисном центре Big Band на 11 этаже, офис 1104. Это напротив «Золотого яблока» на московском шоссе. Вы прекрасно знаете этот магазин и можете дойти до нас. Где он находится, я вам сейчас покажу. Он находится, золотое яблоко. Вот там у нас находится э, континент. Рядом находится золотое яблоко. Здесь скала Холл. И там находится центр скала. Вы можете прийти и пройти вот по этому проходу до нашей 14-этажки. Это и будет офисным центром Биг Бен. Ждем вас завтра э, без 15.07, опаздывать завтра нельзя, потому что ровно в 7 часов начнется тестирование детей. Приходите, и вы узнаете, как быстро читают ваши дети, плюс они первые занятия у нас позанимаются. И тем, кто придет завтра, мы э, подарим сокращенную, правду версию, но все-таки платного компьютерного диска по скорочтению. Приходите, будет интересно и полезно. Спасибо за внимание. Я Дмитрий Коротниченков, директор Самарского тренингового центра. Приходите!